Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова. Я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра доктора Блюма в Испании наш центр обратилась пациентка с жалобами на сильное напряжение в мышцах нижней челюсти, постоянную боль, асимметрию лица, сползание левой щеки, боли в шее, нестабильность второго-третьего шейного позвонка, боль, которая усиливается при малейшем движении и распространяется на нижние отделы спины. Все перечисленные симптомы характерны для дисфункции височно-нижнечелюстного сустава который также называют синдромом Кастена или крайнюю дисфункцией. На данном этапе мы уже наблюдаем осложнения. Сколиотическую деформацию шейного и грудного отделов позвоночника, остеохондроз, унковертебральный артроз. Мне 35 лет, приехала я сюда, потому что имела проблемы со спиной, со вторым, третьим, четвертым позвоночником. Он все время у меня выпрыгивал, болел, особенно ночами. Я ходила по различным остапатам, к массажистам, и меня привели к стоматологам. Стоматологи сказали, что надо расширять челюсть, так как моя челюсть маленькая. Правая сторона у меня ехала лица, потому что, опять-таки, то, что мне говорили, это из-за челюсти. Ну и действительно, у меня нагрузка на правую сторону. Сторону. Важно отметить, что височно-нижний челюстной сустав один из самых сложных в нашем организме. Он крепится двумя точками к костям черепа, что позволяет ему совершать сложные биомеханические движения. При отсутствии своевременного лечения развиваются серьезные осложнения. Хронический остеоартроз или анкилоз – полное сращение структур сустава, приводящее к неподвижности нижней челюсти. Мы начали делать лицо, глаза, нос, и у меня начало подтягиваться лицо. Ну, то есть это был такой эффект, как будто ты закачал филер. И все мои подружки там очень, очень завидуют мне онлайн. Я им сбрасываю фотографии, говорю, вот так вот это делают. Вот я здесь сколько? Почти две недели. У меня на шестой день начали подтягиваться ягодицы. Это что заметил мой супруг. Потом мы делали лицо. Вот что, для не знаю, для меня это очень важно, потому что лицо для женщины как бы это ну, все. Спина стала легче. Я начала чувствовать спину. Мне стало легче держать спину. Второй, третий, четвертый пока не болит. Ну, то есть, действительно становится легче, спать легче. Ну, то есть, ты вообще в целом начинаешь подтягиваться, то, что произошло со мной. То есть, это от лицевых мышц до ягодичных позвоночника рук и все я вот как будто вытягиваюсь я это чувствую мне легче стало держать осанку но ну, действительно перестала болеть спина